Темные эмпаты – это не эмпаты. Это звучит противоречиво, не так ли? Но это означает, что темные эмпаты являются ли люди, обладающие высоким уровнем когнитивной эмпатии, только не эмоциональное сопереживание или сострадательное сопереживание. Они способны хорошо понимать чьи-то эмоции и поставить себя на место других людей. Тем не менее, они не обладают такой способностью проявлять искреннюю заботу, как это делают настоящие эмпаты. Это происходит потому, что несмотря на тот факт, что у них высокий уровень эмпатии, у них также много темных черт нарциссизма, психопатия и макевилизм. Их можно принять за психопатов из-за их сходства. Но вот пять способов темных эмпатов, на самом деле они сильно отличаются от психопатов. Номер один. Темные эмпаты проявляют эмоции, в то время как психопаты их лишены. Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто казался вам милым, но позже проявил манипулятивное поведение? Казалось ли их доброта когда-нибудь написанной по сценарию? Психопатия, как правило, характеризуется по таким признакам, как неспособность к любви и отсутствие угрызений совести или стыда. Это отличается от темных эмпатов, которые действительно проявляют эмоции, какими бы фальшивыми они ни казались. Темные эмпаты знают, где лучше всего воспользоваться вами, и это происходит через ваши чувства. Они точно знают, какое лицо нужно надеть, чтобы манипулировать вами. Номер два. Они чутки, в то время как психопатам просто все равно. Психопаты гонятся за чувством возбуждения, не заботясь о том, будут ли их действия причиняют боль другим людям. Темные эмпаты, с другой стороны, будьте более осторожны в своих действиях. Знаете ли вы кого-нибудь, кто, кажется, всегда говорит правильные слова? Темные эмпаты довольно хорошо разбираются в ваших эмоциях. Это главная причина появления слова эмпат в их названии. Из-за их высокого уровня когнитивной эмпатии они могут даже заметить то, что вы скрываете от других. Например, они могут заметить, что вы чувствуете себя подавленным, даже когда другие этого не делают. Они также могут поздравить вас с достижением, чтобы вы чувствовали себя хорошо по отношению к себе. Однако они делают это по вредным причинам, и когда они получат желаемые результаты, они могут начать вести себя отстраненно. Так что старайтесь быть начеку. Кто-то непоследователен в своем поведении – это красноречивый признак этого. Номер три. Они терпеливы. В то время как психопаты импульсивны, темные эмпаты знают, когда лучше всего нанести удар. Они отличаются от психопатов, которые часто принимают решения по наитию. Они думают о ситуации, чтобы выяснить, как они могут им манипулировать к их максимальной выгоде. Вас когда-нибудь использовал кто-то, кому вы доверяли? Темные эмпаты могут потратить много времени на построение отношений, просто для того, чтобы в конечном итоге использовать его в своих собственных интересах. Они любят не торопиться, потому что они знают, как это важно, чтобы казаться заслуживающими доверия в глазах других. Вот почему это помогает с осторожностью относиться к людям, чья доброта кажется фальшивой. Кто-то ведет себя хорошо к тебе ни с того ни с сего? Они что, бомбят тебя любовью и проводить с тобой больше времени, чем обычно? Может быть, они просто хотят быть твоими друзьями. Но если вы заметите, что они проявляют проблемное поведение, такие как предательство, сплетни и тому подобное, вероятно, они окажут на вас не самое лучшее влияние. Номер четыре. Темные эмпаты осторожны, в то время как психопаты безрассудны. Психопатам не хватает угрызений совести, и они совершают безрассудные поступки. Это может подвергнуть опасности другого человека. Темные эмпаты, с другой стороны, заботятся о том, как они выглядят в глазах других, потому что именно так они могут завоевать их доверие. Они понимают социальные сигналы, нормы и делают все возможное, чтобы жить так же, как и следующий человек, чтобы избежать каких-либо подозрений. Однако они также могут быть склонны к такому поведению, например, сплетни или издевательства. Иногда они могут даже прибегать к физической агрессии. Это потому, что хотя темные эмпаты и являются общительными существами, высокий уровень эмпатии, у них также есть темные черты нарциссизма, психопатия и макиявилизм. Как уже упоминалось, у них высокий уровень когнитивной эмпатии. Короче говоря, они читают ваши эмоции и используют их против вас, потому что они этого не делают, обладают врожденной заботой, что есть у полных эмпатов. Номер пять. Они экстраверты, в то время как психопаты проявляют антисоциальное поведение. В то время как психопатия сама по себе не является диагнозом, многие характеристики психопатии совпадают с симптомами антисоциального расстройства личности. Они склонны держаться подальше от социальных сетей и вместо того, чтобы действовать, нарушать правила и выполнять раскованные действия самостоятельно. Темные эмпаты – полная противоположность. Обычно их можно найти с другими людьми, потому что это та среда, которую они знают лучше всего. У них есть стремление к грандиозности и хотите получить внимание постоянно. Они точно знают, когда нужно утешить нуждающегося человека или быть рядом с кем-то, у кого трудные времена. И с их харизмой у них есть склонность манипулировать другими людьми или даже вызвать конфликт между отношениями, так что они выглядят как лучшие люди. Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы быть темным эмпатом? Поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже. Имейте в виду, что если у кого-то действительно есть эти черты, их не обязательно сразу же называют темными эмпатами. Это относится и к психопатическим чертам характера. Просто потому, что кто-то их показывает, это не значит, что они психопаты. Лучшее, что можно сделать, заключается в посещении специалиста по психическому здоровью, если вы или кто-то из ваших знакомых проявляете эти признаки для того, чтобы поставить точный диагноз. Дало ли вам это видео больше понимания? Поделитесь с другом, если вы думаете, что это может им помочь. Не забудьте тоже оставить лайк. До следующего раза!